Привет, ребята! Мы сегодня с Лейлой будем распаковывать игрушки. Да. Какие у нас игрушки? Барби, Шопкин и Конструктор Пиксель. Да. Открываем Барби. Я тебе помогу? У -у -у. А потом я вот покажу ребятам, что она какая, эта собачка, ладно? Питомец у нее есть Да. Ребята ребят, ребят. Мы распаковали Барби. Барби У нее есть Битомчик. Вот на Барби А вот он питомец Давай покажем сначала Смотрите ребята Вот и они Вот она Барби. Красавица. А это ее питомчик. Мамшка а не ходит. Еще что у нее там было? Какашки. Ну-ка какие какашки покажи. Вот у нее были еще какашки. еще что? Миска с косточкой. И что еще? Совок. Совок и лопатка, чтобы убирать эти какашки. Посмотрим инструкцию. Вот такая вот инструкция у нее. Так, теперь посмотрим, что они делают, что они умеют делать. А как он есть вообще? Подожди, я не знаю. Сейчас посмотрим. Ну-ка, ты держи куку. -ку. У куклы сгибаются ножки. Да. Вот. И ножки сгибаются. А ручки не сгибаются. <смех> так, дальше. Давай смотрим теперь собачку. Давай. От, от, три. Так надо. Берем. Она же на, на поводке. Mm. Берем кокаршку. Да, кокаршку. Берем. Кокаршку ложь там вот сюда. Сюда. Угу. Uh -huh. oh. На вот это все положь В сумку. Uh -huh. Uh -huh. А теперь нажимаем? А теперь, ну-ка, пробуем. Нажми. Ой! Тихонечко вот так нажми. Сверху. Сверху только нажми. А, какает! Пук-пук-пук! Давай. Вот так вот, убираем какашки. Да? Давай еще раз попробуем. теперь Положи какашки? Давайте теперь вот так вот заводим. Давай. И кинем. Парди идет не гулять. Стук, стук. А дальше? Так раз. это Парди гуляет со собачкой. Стук. Какая собачка. Теперь за ней надо убирать. Кашки же мы не оставим просто так. Ну давай, Барби, убирай. На тебе совок, на тебе лопату. Сейчас, сейчас покажу. Вот они ножки сгибаются. Крассовочки. давай теперь другую игрушку откроем. Какая-то растеба, Давай мы можем Шейд. Шейд? Да. Хорошо. Что откроем? Шопкин. Шопкин, давай. Там еще один сюрприз есть. Что за сюрприз? Давайте. Сейчас покажу. Смотри, какая? оба нет. Кристина? Кристина, давай. Кристина? Кристина, давай. Кристина? Кристина. Кристина. Кристина. Кристина. смотри, Кристина. Мам, Кристина. Кристина. Кристина. Кристина. Кристина. Кристина. Кристина. Кристина. Два эксклюзивных Петкин Сот. Это, да, это что такое? Это, наверное, тарелка. Давайте <связывая> посмотрим, что там есть внутри. Что-то написано. Такая длинная-длинная бумажка. Тут описание коллекции, наверное. <связывая> У нас вот это вот, Кристина <связывая> Эпл. Вот это. Сейчас, кстати, покажу, что тут у нас еще есть, что да, может да, быть еще. Пирожок, я да, Много да. всего у них в этих шопкинсах. Давай. Ой, пирожок это кусочек, да? Да, это, это, это. А вместе только? Э, вот, смотри, смотрите, ребята. Тут у нас вот такие вот шопкинсы. Смотрите, какая куколка. Вот у него купальник есть. Вот, смотрите. Угу. Так. Это а у нас кусочек переград. Смотри, какая прикольная кошка. Попрежет. Ребятки, смотрите, какая кошка. Вот они. Что там? М -м -м. Ребятки. Смотрите, это было очень прикольно, и даже может туда где-то очень Да. Так вот. вот такие шопкинсы у нас сегодня. Да. Давай игру потом будем показывать, пока все распакуем. Что у тебя еще осталось спаковать? Конструктор, давай спокой. Вот такой вот конструктор, фикси мотороллер, мы будем собирать мотороллер с левочкой. Так да. А Путина вот посидит, мы на нее позовем. Ну-ка, давай покажем Фиксик. Вот это симка, да? Это симка, да? Да. Вот симка. Никаких только тут игрушек. Нет. Целая большая коллекция. Здравствуйте, сестра, ты опаздывала? Так много коллекций. Думаю, мам, постигал а зимок. Вот такой мотороллер мы будем слева собирать. Вот мы распаковали все наши игрушки. Да, и сегодня мы будем распаковывать второй серии. И сейчас мы будем собирать мотороллер, да, для симки. Да, потому что симка не может ходить ногами. Они же фиксики. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Всем-всем пока! Пока! Тесик, какой... Белосик уже вылезу, может ходить там. Угу. Тотик, а как же ты растяп? Почему ты какаешь и какаешь? А мне придется убирать с девочками, а ты еще растяпа? Пошли тогда гулять, больше не заведи поводок для этого.